Александр Григорьевич политик многоопытный, выборы проводят не первый раз. Прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные. Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия, написала Захарова в Фейсбуке. Так она прокомментировала заявление президента Беларуси Александра Лукашенко, который тот сделал, оглашая послание народу и национальному собранию.